Добрый день! С вами снова я, Удовин Наташа. Мне отдали на переделку и попросили отреставрировать замшевый клатч. На нем были потертости и пятна, и ему явно требовалось становления. Я хочу спрятать пятно под росписью. И нарисовать на нем элегантную карнавальную маску. Клапч открывается вот так, значит, вверх у него со стороны молнии. и Рисунок будет располагаться внизу. Я распечатал подходящий по размеру рисунок. Вырезая из бумаги сначала саму маску, затем из нее вырезаю прорези для глаз. Таким образом я создам трафарет для получения нужного силуэта. Складываю вырезанные детали вместе. Прорези для глаз приклеиваю двусторонний скотч, чтобы они не ерзали во время окрашивания. Далее беру черные и белые акриловые краски по ткани и смешиваю серый цвет. Набираю его на губку и начинаю затамповывать открытую часть. Аккуратно поддеваю ножничками прорези для глаз и удаляю их. Основа нашего рисунка готова. Этот способ отлично подходит для тех, кто только начинает рисовать. И боится напортачить с линиями и формой при от руки. От полученного силуэта уже можно двигаться дальше. Тонкой кистью рисую волнистую линию ленты. Я работаю по замше. Это капризный материал. Краска довольно медленно прокрашивает все ворсинки. И мне приходится несколько раз проводить кисточкой по одному месту. Рисую вторую ленточку. Если развести краску водой чуть пожиже, она будет лучше идти за кистью. Но для плотного цвета все равно придется наносить его несколько раз. Ленточкам сразу придаю объем, высветляя и затемняя их изгибы. Теперь приступаю к созданию объема на маске. Ориентируюсь на картинку, с которой начала работу. Так что мне ничего не приходится выдумывать из головы. Здесь мы уже будем рисовать не по замше, а по получившейся акриловой подложке. И краска будет ложиться гораздо лучше. Сильно развожу черную краску и наношу легкие, совсем полупрозрачные маски в тех местах, которые требуется затемнить. Переход от тени к свету делаю плавным. Растягиваю и размываю цвет водой в местах, где тень переходит в свет. Углубляю тень постепенно, наношу по несколько полупрозрачных слоев. Затем в той же акварельной технике работаю с высветлением. Сильно разбавляю белую краску и наношу ее на светлые участки. Переход к тени также делаю плавным. Размываю краску водой. Тоже наношу нескольких слоев, постепенно высветляю участок. В некоторых местах, в уголках глаз на верхнем веке, делаю сильный блик. Беру почти неразбавленную краску. Также немного усиливаю черным цветом тени под прорезем для глаз. Дальше вооружаюсь белой краской и тонкой кистью начинаю украшать всю маску изящными завитушками. Кончиком кисти рисую по краям маски тонкую круженную оборочку. Здесь мы снова заходим на замшу и краска снова начинает капризничать, поэтому делаем обводку в два слоя. На затемненных участках маски эти белые узоры я тоже немного притеняю, сильно разбавленной черной краской. Дальше мне хочется добавить на кладбище немного стразов. На черный фон прикладываю черные стразы покрупнее, а на маску маленькие золотые в тон молнии. Прикидываю их расположение, а потом приклеиваю. Чтобы добавить немного блеска, я беру контур с блестками Таир и наношу его на белые завитушки, а затем слегка растушевываю кистью. И последняя деталь. Вот эти замшевые пулеры на застежках совсем стрепались, И я решаю заменить их на шелковые черные кисточки из швейного магазина. Работа закончена. Потрепанный старый клаш? превратился в стильный элегантный. Пятна скрыты под росписью, а мерцание стразов придает сумочке более праздничный вид. Теперь клаш смело можно использовать для выхода в свет. Спасибо за просмотр, оценивайте мою работу и, конечно же, подписывайтесь на канал. Творите с удовольствием и до новых встреч!